Доброго дня, с вами Алексей Федорцов и в этом видео поговорим о результативности кейса по таргетированной рекламе Instagram в нише продвижения доставки суши и давайте я озвучу результаты, которые у нас удалось получить за почти 6 месяцев работы с этим проектом именно по Инстаграму Итак, это 12372 лида, 9206 новых подписчиков 2194 покупок именно с сайта и 7215 звонков за время ведения нами этого проекта. Итак, сейчас я предлагаю переместиться с этого вида на экран монитора и посмотреть рекламный кабинет, посмотреть результативность, а также пройтись по общей статистике, которую сейчас озвучил, посмотреть ее в динамике за все месяца что будет очень интересным. Итак, перемещаемся на экран монитора и смотрим. Итак, давайте перейдем к кейсу по суше. И вот мы находимся в новом рекламном аккаунте. Объясню, тут тоже использовалось, как и в сети. Два аккаунта. Объясню, почему. Ну, смотрите, перейдем настройку. У нас есть старый аккаунт и новый аккаунт. Почему именно два аккаунта? Здесь никаких блокировок не было. Но было два абсолютно разных сайта. В процессе нашей работы у нас а, было два аккаунта. Вот первый, вот второй. Это новый, это старый. А, старый сайт а, у нас уже прекратил работу в этом месяце. Вернее, не в этом месяце, а в ноябре, в конце ноября. И поставили при на новый сайт, поэтому здесь мы полностью вышли из рекламного аккаунта, а с этим продолжаем работать. Вот, собственно говоря, именно поэтому мы... Сейчас будем обозревать Первый, второй аккаунт, который касается именно нового сайта. Сам сайт нашего заказчика, заказчик находится в городе Краснодаре, вот он. Скажем так, что обращение по сайту распределяется неравномерно, несмотря на то, что у нас была рекомендация раз, да, настроить складную аналитику на этот проект, тем не менее Пока не захотели этого делать. Тут также мы ведем аналитику и статистику в ежедневном режиме. Мы параллельно ведем его в двух социальных сетях и в, в Инстаграме. Так, оборот показывать не будем. вот у нас данные по Инстаграму. И можно посмотреть, что мы с мая месяца, с конца мая месяца начали работать по этому проекту. И вот а, данные фиксируются в ежедневном режиме. А, вы можете видеть, что обращения а, у нас идут с нескольких а, каналов. Да? А, есть сообщения, есть комментарии. Комментарии мы не учитываем, да, потому что потом их ответ на комментарии происходит сообщение. А, есть звонки а, на стационарном номере, звонки на сотовый телефон. Сотовый телефон тоже. Очень мало дает, поэтому в последнее время, в последний месяц, наверное, мы уже их не фиксируем. Обращения на WhatsApp тоже есть, но они от одного до трех в день, может чуть больше иногда. Поэтому их тоже не берем в расчет. Это, понятно, дело с накопительной статистикой, это дает большую результативность, но тем не менее мы идем по общим показателям и отслеживаем коне, а, именно а, результативность по таргетированной рекламе. Каким образом? Вот смотрите, у нас есть покупки в Инстаграм, которые э, данные у нас поступают с сайт, сайта, э, мы их э, фиксируем с, э, как с пикселя, так и с Яндекс.Метрики. В Яндекс.Метрики у нас идут э, более точные данные, потому что есть расхождение с iOS э, и пикселем, не всегда точные данные есть у нас. А что касается лидов и каким образом они идут, да? у нас вот этот телефон, он э, расположен в профиле Инстаграм, э, ну, мы фиксируем а, звонки. Там задарма поэтому доступ к статистике все есть. А, ну, кто не знает, зармает такой а, сервис а, кол-трекинга, да? И даже не такого кол трекинга, а как просто телефонить. Здесь возможность интеграции в кол трекинг. Вот. Сообщение мы, естественно, подтягиваем из Инстаграма. Этот отчет также заполняется ежедневно, за отсутствием спосновной аналитики. Вот. И такие а, обращения у нас есть. Как видите, динамика у нас такая, в пятницу, субботу и воскресенье у нас наблюдается рост, потом с понедельника спад, потом в пятницу опять рост, да, даже с конца четверга. Вот. И вот такое количество обращений идет. Как вы видите, мы фиксируем и стоимость покупки сайта, и стоимость лида. Нам важна стоимость лида с учетом стоимость льда с учетом всех показателей и у нас э, цена льда с учетом всех маркетинговых затрат также указана. Потому что именно с, наш, с оплатой наших услуг эти данные нужны нам смотреть, да. Вы видите, что цена просто СНДС у нас 228 рублей, льда а, дай смотри. вот у нас где полные данные, 21, 210, 122, э, стоимость льда 126, 188 и количество льдов общее вы можете наблюдать здесь. Собственно говоря, давайте мы в рекламный кабинет, для того, чтобы посмотреть, пробежаться по статистике. Это новый рекламный кабинет, еще раз говорю, здесь у нас стоит максимум. Вы видите, что здесь у нас потрачено всего, ну, 600 тысяч рублей. До этого в рекламном аккаунте они некоторое время работали параллельно. В одном аккаунте шла реклама только на старый сайт, во втором аккаунте только на новый. И в старом постепенно убавляли мы рекламный бюджет, э, все перебрасывали сюда, здесь тестировали новые креативы и так далее. А вот компания, которая у нас э, трафик идет непосредственно на сайт. Ну, здесь можно увидеть, что у нас есть промежутная цель заполнения э, карли. Вот у нас достижение за это время. А также есть у нас э, компании, которые ориентированы на более холодные аудитории. Ну, допустим, да, только женская мы решили выделить на основании статьи. И также есть э, э, ретаргетинг на подписчиков, где у нас 150 рублей начало переписки выходит, и вот за время запуска, э, это 27 октября похоже, да, э, мы, а, мы получали 150 начал начало переписок э, по 10-22 рубля в среднем, то есть это вся э, именно база который уже а, работая лест. Мы а, тут ее возвращаем, покупаем, потому что ниже с возобновляемым мы с ней, вот, регулярно работаем. Вот. В принципе, на этом все. Обзор кейса может стать законченным. А, хотел показать всю полную динамику, но у нас а, в старый кабинет уже м, доступ закрыт. Поэтому показываю вам а, данный панол. Большое спасибо за просмотр этого видео.